хочу разобрать по полочкам такое явление как сеттерор. То есть, если вам кажется, что мир весь против вас настроен, то это не так. То есть вас реально какие-то могут люди преследовать. Также есть обычные люди, которые просто являются проводниками псевдооператоров и на вас просто нацелена полная артиллерия и и И, и они могут как какие-то сверхъестественные силы направить против вас, так и какие-то поставить вас на компьютер и оттуда над вами издеваться тоже. То есть используются все методы и способы, чтобы вывести вас из себя, вывести вас из равновесия чтобы у вас просто трясло и вы просто повели себя неадекватно а. вот <кười> <кười> то есть из-за чего вообще такое может происходить что вы можете просто кому-то не понравиться Просто а, кому-то перейти дорогу, и вас захотят устранить, просто устранить физически или психически. Ну, то есть физически устранить, это как бы вашими руками довести вас до такого состояния, чтоб вы сами что-то сделали. И... То есть мои ролики будут выходить постоянно, и я не тот человек, который, например, подсаживает на себя и просто сливается. то есть еще я вот такое хотел явление разобрать как вот мир подает вам знаки например через какие-то разговоры посторонних людей например какие-то слова вы можете обдумывать какой-то вопрос и вам просто будут приходить ответ через этих людей и то есть например если вы выкладываете ролик о психотронном терроре, то можно сказать, что вы а, а, нацеливаете, так сказать, огонь на себя. И просто система будет с вами играть как захочет. То есть, например, вот я вчера сидел вконтакте и просто просматривал ленту и вот выходит какие-то новые клипы красочные и какие-то песни и они как-то близки мне по духу и, и это вот неспроста вот масс-медиа просто является проводниками операторов то есть вы сами можете быть проводником операторов, то есть люди в большинстве случаев не все за них решено и они особо-то ничем не контролируют и просто вы можете там думать о своем, говорить что-то а другие люди будут как-то воспринимать на свой счет и вот <клес> о чем еще можно поговорить. То есть вы для этих псиоператоров просто игрушка, просто кукла, вас разводят на негатив и просто питаются этим через вас. Они хотят, чтобы вас просто трясло. И на самом деле помощи ждать неоткуда. Обычные люди сами справиться не смогут с этими всевоздействиями. И что я могу посоветовать, например, кто бы что ни говорил, например, очень помогают. Лично мне помогают сигареты обычно, а, алкоголь конечно я вам не советую пить при психотронном воздействии. А, а, а, а сигареты могут, я конечно не берусь утверждать, но Такое мое наблюдение, что сигареты могут вам помогать отгонять каких-то э, энергетических сущностей, которые через вас питаются. То есть их главная цель это вывести вас на негатив, чтобы вас трясло, чтобы вам было плохо. Если, например, вот у вас, например, открытая фаза, и вы просто не обращайте на это внимание, не вовлекайтесь в эту игру, то это не поможет. Я не знаю, может кто-то и справился с этим, но если у вас начали жестко террорить, то просто нужно искать какие-то способы защиты. То есть, да, некоторые люди говорят, что помогает простая фольга. Я, конечно, не пробовал. А... И вот это само явление, как масс она вообще не изучена. И то есть у вас даже может травить сама масс-медиа например открываете вы ленту новостей вконтакте и там все какие-то намеки какие-то на вас или еще что-то и сами например какие-нибудь аудиозаписи Могут являться ничем иным, как зомбирование вас. А, то есть они нацелены, конечно, не конкретно на вас, они нацелены на всех людей. И просто перестаньте прослушивать эти аудиозаписи и перестаньте просматривать телевизор. А, побольше гуляйте сменить рацион питания какие-то может положительные эмоции получаете и на самом деле вот если с вами начали игру то есть увлекаться конечно если вы не увлекаетесь это не вы у вас ничего не выйдет они все равно будут у вас жестко террорить и на самом деле э, уходить куда-то на природу это тоже не получится Но на самом деле это обычные люди с такими явлениями явлениями не справятся нужно просто э, пережить это и дальше жить спокойно а -а -а -а. то есть большинство людей не могут например под пси зарабатывать деньги Но как вы хотите чтобы они зарабатывали деньги когда над ними просто издеваются, их жестко траят, У них, например, как у меня болит душа, им неприятно. Как в таком состоянии вообще можно как-то работать? То есть они могут вам какие-то галлюцинации делать. Например, вы смотрите какой-то фильм. И происходят сцены из фильма И потом вы пересматриваете эти сцены Их просто нету Нету этих эмоций Нету этих слов И Они просто У них полный комплект Чтобы Вас пытать То есть так, да, да? и как-то как-то вычислить, кто это делает и зачем обычные люди не справятся с этим. А большинство та такого оружия нацелено именно на обычных людей, чтобы они ничего не смогли сделать ничего противопоставить, никак не смогли сопротивляться. То есть они просто хотят, чтобы вы играли в их игру по их правилам, а правила вам неизвестны просто. И я как-то смотрел масс-медиа, и мне там так сказали, что ты не знаешь, какую игру ты играешь. Все операторы просто, когда достигнут своей цели, они просто перестанут над вами издеваться и все прекратится, если они достигнули своей цели, если вы стали им неинтересны, все прекратится на этом. То есть, как прекратить, так может и начаться опять. То есть, они сами, когда захотят, тогда и начнут с вами играть в кошки-мышки. И... То есть, например, при пси-терроре вот, у многих людей есть жалобы, например, на соседей. То есть постоянно как будто соседи там над, про вас говорят, над вами издеваются, подшучивают, еще что-то. То есть я это явление так глубоко тоже не изучил и ничего не могу сказать, делают ли эти, это сами соседи или их просто переозвучивают, чтобы натравить на вас. То есть мне как-то раз э, э, соседи, как я понял, вызвали мне скорую. И и то есть я слышу, как там разговаривают э, вот эти санитары, которые приехали. И что они говорят? Вот соседи говорят, он про нас говорит, короче. И, и, и, и на них начинают разубеждать, что это он не про вас. А... Что это он не про вас. И а... что это он не про вас. И что он не какую-то общественную опасность человек, например не несет, зачем его куда-то закрывать, да, и, и, например, они, чтобы удостовериться, а, заходят на этаж выше, спрашивают там у соседей, в моем случае соседка какая-то вышла и говорит, а, не ходите к нему, он вас убьет, то есть, почему обо мне сложилось такое мнение? Я вообще без понятия, может она специально так сказала. Ну и чем это все закончилось, тем, что а, они, соседи другие, рассказали первое, что, а, что он сейчас живет один. И они просто сказали, а, ну дверь мы взламывать не будем. Вот так вот. То есть, например, я, когда остался один дома, там, может, сам собой суговорил, говорил, что, вот, например, столько-то я заработал, и, и просто я слышу, что на улице говорят вот, какие-то люди, что, ну, говорят, сколько я там заработал, а другой говорит, а сейчас помню а. ну смысл такой что как он смог заработать такие деньги а. и то есть мне например один раз с улицы орали вот после того как скоро его